Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, кто смотрит нас на канале YouTube и на канале Facebook. Сегодня очередная программа интернет-портала центра Сангейтс. и у микрофона Михаил Мелехов, ну а на связи Беларусь, Минск и парапсихолог Маки Волшебник Инесса Алиева, которая ведет свои исследования. Мы в прошлый раз говорили, я хочу напомнить о том, что такое зеркала, что такое портреты. Ну, а сейчас мы уже будем говорить о том, что, вообще-то говоря, кто этими вопросами может заниматься и как люди могут, вообще-то говоря, к этому, так сказать, прикоснуться. Ну, во-первых, давайте поздороваемся с Инессой. Инесса, Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители, и... И все те, кто нас слушает. Господин Мелехов. Да. Можно без господина, можно просто. Товарищ. <с <с Это такое обращение, к которому мы все привыкли. Я, в частности. Так вот. Инесса, поведайте нам о магии. Что такое черная магия? Потому что... Как-то все это кажется каким-то образом, ну, что ли, негативно почему-то. Не знаю, люди, когда говорят о э, магии, то, значит, вот всплывает такое понятие, как черная и белая магия. И почему-то вот черная считается негативной. Как я понимаю, черная магия – это те люди, которые, ну, в этом понимают, разбираются, они общаются с миром потусторонним или, скажем, с мером людей, которые уже ушли из этой жизни. Это так? Значит, я хочу вам пояснить немножечко, коли вы затронули вопрос вот именно черной магии, то разделения как черная, так и белая, они, в принципе, ничем не отличаются, и нечего этого бояться. Черная белая магия, она, естественно, используется именно во благо, если э, мастер или там человек, который просто хочет вот, именно творить добро. А черная магия, она конкретно направлена на то, то есть э, э, используется черная сила, используются э, черные помыслы и конкретно направлена вот, именно на черные дела. То есть как бы само по себе черной магии не надо бояться. Все зависит вот именно, что вы пожелаете и что вы в эту начинку положите. А что такое черные дела? Черные дела от человека зависят, его помыслы. Вот, э, к примеру, хочет человек, там, ну, пришел ко мне примерно э, пациент, и он просит. Вот сделайте мне, мне нужно уничтожить человека. Да, и мне нужно вот навредить человека. То есть его помысел вот именно темный. И, естественно, он прибегает к мастеру, чтобы сделал это черное дело. Вот Ты... это и есть... Черная магия, черные дела, то, что как бы используется вот именно внутри человека, направленное на что-то плохое. Ну, вы знаете, смотря, скажем так, ту самую пресловилую битву экстрасенсов, я вижу о том, что в разных битвах... Но там появляются люди, которые не стесняются себя называть черными магами. И они как раз говорят о том, что в этом нет ничего плохого, просто это ну, определенная методика. Если вот такие вот люди, которые направлены черные маги только на совершение каких-то злодеяний, так зачем тогда, во-первых, их приглашают в эту битву экстрасенсов? Во-вторых, почему они как раз-таки этого как раз не стесняются? Но как все знают, что вот именно звуча само слово черная магия, значит оно что-то очень очень сверхъестественное и сверхсильное. И за счет вот этого, то есть имея вот этот статус, значит все э -э будут бояться. То есть само как бы человека сила, и естественно черный, то есть белый маг, разделение белого и черного. Это ну, как бы кто-то творит белые дела, светлые дела, кто-то творит темные дела через черную магию призывает. То есть если то есть, человек через белую магию, то он, он призывает к Богу, он к святым, к ангелам, там, к архангелам. То есть вот это считается как белой магией. А естественно черная магия, он обращается к кому? К сатане, к черту, к дьяволу, ну, то есть как бы к черным силам. Таким образом. Поэтому здесь, ну, естественно, и плюс, если белый маг, то он использует светлые силы, а черные он использует темные силы, то есть подсторонние силы. Mm. То есть, это, короче говоря, с черными магами категорически дело не рекомендуется иметь, они все, все вот такие вот гады, все из себя плохие. Но вы же, вы же видите все черные магии, они немножечко такие устрашающие, как бы боится маги Вы знаете, Инета, я вот на вас смотрю и точно знаю, что вы не черный маг. Ну вот такая у вас добрая улыбка и такое у вас отношение к этому вопросу. Но тем не менее, тем не менее существует, собственно говоря, другая точка зрения. И я об этом читал о том, что именно черная магия это неплохо. Опять же, как себя люди называют. Опять же, как они себя позиционируют. И есть люди, они просто как бы черная магия, именно потому что они имеют дело с потусторонним миром, с миром умерших. Но их все деяния и все их практики не направлены на оказание какого-то зла. Скажем, белые маги считаются, они не, будем так говорить, они не имеют дело с именно вот с этим э, миром умерших людей. Они не имеют дела с духами. Они просто вот в этом мире и они ну, обладают определенными качествами. Поэтому, э, значит, э, ну давайте мы тогда о них не будем, о черных магах говорить. А давайте мы поговорим о белых магиях и какие арсеналы находятся в... Ну хотя, если вы можете сказать о черных магах, какие есть арсеналы допустим, и у тех, и у других, которые, э, ну, можно использовать во благо, естественно, не во вред. Значит, э, с белой магией, как я вообще говорила, то есть, как бы, естественно, употребляются, то есть, как бы, там, ну, то есть, ритуал делается, это обращение идет к Богу, то есть, читается и молитва, и читается какой-то заговор, и, ну, то есть, как бы, обращение вот именно к светлым силам, то есть, ангелам, архангелам, то есть, и плюс еще, то есть, концовка в вот белой магии, что можно определить, если слово идет, да будет «а», так. Это, ну, бы это, белая магия. С черной магией тоже как бы использовать черную магию тоже очень можно. И не надо ее бояться. Она как бы не, не... единственное, что я как говорила, что помыслы человека самого. Да, во благо чего, плохого или во благо хорошего, то есть она направляется. Поэтому здесь конкретно, то есть черная магия, она на самом деле, разницы нет, то есть и белой магию тоже можно сильнее ее как бы использовать, но в черной магии, то есть, есть ритуалы, то есть взять эту приборожку, это конкретно черная магия, то есть ее невозможно без нее как бы обойтись. Или то же самое, вот, новую ситуацию взять, если различиться, то есть поэтому как бы сами мастера знают, как вот именно ну, использование вот этой магии. Если вот даже приходит ко мне, к примеру, там пациент или звонит там пациент спрашивает, вот вы можете мне вылечить? Вот у меня сын, он, к примеру, да? То есть я не могу и все все от этого страдают, дома тябашит, всякие неприятности дома, или там то же самое, как взять наркоманы. Да? То есть мне нужно его вот как-то без его ведома его направить на правильный путь и его ну, исцелить. Это, естественно, то есть это против воли человека используется. И конкретно это используется черная магия. Потому что если идет против воли, значит, ну то есть, ну, во всяком случае, мы ее направляем как на благо. Но все равно это считается черным все равно какой-то отдачей все равно должна быть. Если э, используется черная магия, пришел человек, и он сам его волей, да, конкретно, вот хочу я там то-то, то-то изменить, я хочу наладить судьбу, я хочу как бы это вот изменить что-то там, судьбу у детей, вот наладится там судьба, значит человек вот именно хочет положительным, он э, исправить судьбу. Это тоже используется черная магия, но во благо. То есть таким образом. Поэтому здесь все зависит вот именно от самого человека, от заказчика. Если он пришел вот именно не вредить, да, есть ритуалы, которые используются конкретно. Они из черной магии как бы взятые, да, они используются на положительное, значит, ну, это не считается вот именно как бы плохим. Ну, уже, естественно, почему боятся те тех же чернокнижников, или черных, именно магов чернокнижников, да, потому что, ну, они, к ним, как говорится, спрос, потому что они умеют, любят вредить. Ну, то есть, как бы, не задумываясь о той отдаче, которая может быть потом, ну, пойти на поколение, и, ну, как бы, зарабатывать себе нехорошую карму, таким образом. Хорошо. Инесса, скажите, а кто такие ведьмы? <связь> Ведьми, ведьмы, ведьма, это все <связь> тоже самое колдуны. <связь> это колдуны, это хорошо или плохо? Колдовать, это хорошо или плохо? Ну, ведьма, ведьма, вы знаете, что они как бы считаются как нехорошими. Нехорошими. Нехорошими. Нехорошими. Ага. Понятно. А вы знаете, что от слова ведьма. Веды. Да, слово Веды. А Веды, вообще-то говоря, ну, изначально так, так уж получилось, изначально ведьмы – это женщина, которая обладала знаниями, вот, скажем, ведунья. Вот это женщина, которая знает Веды. Это сегодня приобрело какой-то такой нарицательный характер, вот такое слово, когда говоришь «ведьма», как-то в головах у людей сразу вот это… да, да сразу, вот, да, сразу. Да. Сразу да, вот я помню, там волшебник из изумрудного города, по-моему, да, там была Гингема mm -hmm. Бастинда, да, вот они э э э всякие там гадости там делали, да, а в mm -hmm. то же время были светлые, да, но, тем не менее, э э не все, наверное, ведьмы, да, они вот все такие вот, как бы, плохие. Есть и добрые. Есть и добрые, добрые. <св> <св> ведьмы. Понятно, хорошо, а скажите, к вам обращаются, обращаются ли к вам с просьбами, ну, сделать, не снять, допустим, какой-то, как это называется, при, при, не приговор, как это называется, вот... Приворот. Приворот, приворот да. что... А, да, не снять, а наоборот, сделать приворот на кого-то. Обращаются. Да. И как? Конечно, обращаются. Вообще, это как-то даже, вот, был один момент, вообще, в начале 2000-х годов, 90 конец 90-х и в 2000-е начало, это вообще был конкретный пик, что на этом были люди вообще поднешены. Сейчас оно как-то так, как бы немножечко меньше такого, как бы, не знаю, может быть, люди стали как-то меняться, может быть, ну, что-то изменилось как-то, но на самом деле очень много людей обращаются вот именно за приворотами, и обращаются, ну, естественно, когда имеются треугольники, когда очень сейчас тенденция такая, что разница в возрасте. То есть мужчина должен где-то 30-20 лет старше быть, потому что он финансово обеспеченный, молодые девочки, естественно, хотят хорошей жизни. Приходят конкретно, готовили бы деньги заплатить, просят, пожалуйста, Помогите, лишь бы только этот мужчина был со мной. Подошел человеком веселым, начинаешь ему говорить, вы понимаете, ну то есть это вы понимаете, куда вы себя вот, ну 30-35, 25-20 лет разница у вас будет разные как размышления ваши разные как бы, потребности и все остальное то есть вы понимаете куда вы лезете. и вы понимаете что потом вы проиграетесь это игрушечка ваша есть, да а потом этого человека вы вытащите то есть все привороты все вот именно они все равно потом дают обратную силу естественно то есть человек приворожен на Насильно да, будешь, но на определенного какого-то момента, смотря делается, она, э, приворошка делается на разные сроки, то есть есть вечная, есть определенный какой-то срок, да? да, вот тогда это действительно, ну, как бы я не задумываются насчет mm -hmm. вот этого всего, нет, конкретно, mm -hmm. сделайте нам, помогите нам, мы готовы все, что, ну, что mm -hmm. вы скажете, мы сделаем. Да, да. я э, сколько раз уже объясняла, что вы понимаете, Страдать будете потом в последствии и вы, и этот человек, но когда пойдет, вот именно, ну хорошо, я в принципе себе защиту поставлю, да, но когда пойдет обратно, вот человек просто, ну надоест ему быть марионеткой, и он просто пойдет, ну, отделывать это все, да, что результат, это будет ваш умирать, вам вернется вот это все? Нет, нет, нет. ну то есть одно нефть, живут вот, просто наоборот, нет, и все, мы готовы. Пожалуйста, сделайте. То есть, ну, очень-очень много. Я хочу сказать, сказать, что эти варианты я стараюсь пока, ну, как-то человека по-другому немножечко направить. То есть, ну, направить в голову, или немножко по-другому. Ну, стараюсь иногда некоторые как-то включить в мозги, но очень много, которые просто заказывают. Ну, я как бы... Берусь за это дело, но когда вижу ситуацию, там как, как бы ситуация, когда касается там, суицида или еще чего-то. А так, в принципе, ну, стараюсь как бы от этого отходить. Понятно. Ну, то, что вы говорите. А еще больше, э, ну, то есть, как бы вот очень люблю работать с семейниками. Почему? Потому что когда треугольники, это интересно, ну, то есть бывает такая ситуация, ну, даже для себе вот эксперименты такие, ну то есть как бы жизненная, как говорится, практика, да, вот приходит очень много тоже женщин, когда сейчас тоже это очень, ну как бы распространено любовники, любовницы, эти женщины страдают, но самое страшное, то вот же самое ситуация, как я говорила, мужчины 60-50 лет уходят от своих женщин, ну, мужчина еще 50-60 лет, но еще полный расцвет сил, Но женщина, она уже, естественно, там старуха и, ну, некоторые пытаются как бы себя как-то обновить, как-то себя обладать, но все равно возраст свою дают знать. И вот когда люди, прожившие 20-30 лет, до 40 лет. Это 40 очень тяжело. Приходят даже, даже такие женщины, женщины, которые конкретно ну, то есть, как бы, готовы тоже за любые деньги, но здесь сохранить, сохранить вот эту семью обязательно можно. Мне даже, даже очень, я, ну, с, с удовольствием хочу этим людям помочь. Бывает такое, что то есть еще ситуация, люди вот до определенного какого-то момента прожили жизнь вместе, да, но они уже стали неинтересны. То есть есть определенный, определенный такой участок жизни, которые прожили определенный, определенный, эту, эту жизнь в 10-20 лет, лет, все они стали неинтересны, то есть гармония их меня оборвалась. Тогда тоже ну, приходят женщины, просят, ну, хочется хранить семью. Если маленькие дети, естественно, я обязательно берусь, потому что ну, стараюсь как бы отсеять, убрать вот именно соперницу, эту информацию убрать, которая была. Если уже взрослые дети, если люди неинтересны, тогда уже тоже пытаюсь как-то наоборот оттуда сделать или показать, что уже как бы ну из всяких их жизненных кусков вместе, то есть таким образом. Поэтому ну это практикует. Да. Понятно. Скажите такой вопрос: научиться магии можно? или это надо а, вам вот прямо магия, вот магия да? она вы знаете что магия она повсюду магия вы понимаете это жизнь это вот живете вот, вы планируете утро стария вы планируете вот я пойду завтра куда-то я, я сделаю это я сделаю это только все зависит как вы это вложите то есть ваша вот именно начинка здесь магии любой может научиться но знаете естественно человек который он как бы есть у него зелеспособности, у него нужно это, это развивать. Ну, то есть ему, <связывается> его надо этому учить. Но я вам хочу, мы, мы, по сути, все, в принципе, в какой-то степени магии. Да? Да. Здесь, да. здесь да. Все, все именно в нашей, как говорится, заровки. Ну, Желаю, ну... делаем, все. То, то есть, есть наши, вот именно наше внутреннее. Ну, на самом деле, очень хороший ответ, но это действительно так даже я приятно удивлен, да, магия это действительно везде, и каждый из нас маг, только в какой-то большей-меньшей степени, и какие-то экстрасенсорные способности безусловно есть у многих, или почти у всех, только человек об этом не знает, но вот если он хотел бы развить вот свои паранормальные экстрасенсорные способности, как можно этому научиться все-таки на интернете или надо брать учителя какого-то? Ну вот человек хочет просто для себя это сделать. Я не говорю о том, что он хочет научиться быть магом и управлять я... кем-то другим. Значит, я хочу сказать, знаете, сейчас литературы очень много, то есть слабо как бы начина, начитаться много, ну то есть тех же пособий, тех же книг. То есть там, там черная, белая магия, патуса или еще любая, как говорится, начинка, которую вы хотите, вот именно что вас интересует, вы в то же время можете в книге найти, и в то же время, время то то есть, в электронном, электронном варианте межном, тоже можете найти. Да, Но а, человек, который, который хочет вот именно встать на этот путь, он, он не логика этот путь, он вообще не логик этот путь. Все зависит вот, именно, как вы, вы развиваете все это можете, без проблем. Но да. отдача очень хорошая, ну, то есть э, нехорошая хорошая отдача. То есть все равно э, э, те же люди, которые э, вот занимаются белой магией, они говорят белая, ну, то, то есть, есть как, как бы хорошая, да, они э, э, вообще, они это страдать, это несчастные люди. Тот, кто связан, вот, кто связан вот именно как бы, с черной магией, да, да он дал душу дьяволу, да, все да, да, будет, он он будет вот, именно как по щелчку, как захочу. Ну, то, то есть, но все равно потом, потом он как бы наработает на, на, на свое, тоже же говорится, на далекое-далекое будущее далекое, своих детей и далее. Поэтому здесь, как это все можно, но, естественно, это опасно. развивать нужно вот, вот именно, что именно что человек, который ведущий. Да, да, сведущий в этом. Естественно, естественно то есть есть определенные, определенные какие-то школы, есть определенные как бы, какие-то учения, э, тренинги, но ну, ну, вот, человек постепенно, постепенно, духовно он к этому чему-то чему приходит, если он там лет не будет, Но в первую очередь, да, если, очередь, да, если у человека вот именно тем помыслом, вот именно как творить, ну, ну разделение почему? Вот черные и белые магии. Вот, вот вы даже на юбилях экстрасенсов видите как бы разделение, да, белые и черные, да, все то, что в черном, они, они ну и черного ну, оде оде одеяние, черный мантик, черные, да? да, и, и даже, даже мысли, даже вот сами вот видно, видно, даже с ними, с ними даже в какой-то какой степени, степени неприятно даже общаться, даже то есть это заметно. заметно. Да? Да. И здесь, здесь как, как бы, обела человека, тоже, и понимаете, обязательно человек духовно должен быть подготовлен к этому повсюду, да? да, он, он чист должен, во-первых, он, он должен правильно тоже по то есть определиться то, тем продуктом питаться, который дает действительно энергию, которую человек именно очищает, да, и, и вторая ситуация, его помыслы, его движения, его мы, мы, ну, мы ну все полностью, полностью должно быть положительно, положительно. Вот, вот тогда да то есть потихонечку, потихонечку он, он будет развивать там интуицию то, то есть ну все как бы постепенно по по вот но, но нужно, нужно идти, идти вот именно, именно, то есть не самолучкой быть, а именно, как ну, стараться как, как с мастером. Потому что люди, которые вот раньше были ведуны и ведуницы, там, это, ну, это деревенская магия, да, да то, то есть в тушке, да, да она и до, до сих, сих пор есть, есть, они, то есть, то то есть, есть, то есть с, с этими людьми приятно общаться, очень, ну, то есть, как бы, хорошо много чего по учиться. Ну, сейчас уже практики немножечко другие, естественно, то есть человек, который совершенствует, ну, Естественно, Если мучить. бы Инесса вам предложили открыть школу магии, вы бы согласились? Ну, ну, может, в какой-то степени не получилось бы, бы, бы, немножечко не верстало я практикуюлся, да, да, я как бы не вела там программы, не вела программу, вела, но они такие, больше такого знаменательного плана. плана. Ну, я, я думаю, думаю, что да, ничего такого, сложного нет, просто нам просто надо, здесь, здесь, на каком надо. надо. А возможно, может быть, делают это. Да. Так, дорогие друзья, телефон центра Сангейс восемь четыре семь два два шесть девять девять пять шесть кроме этого skype центра сангейтс это сангейтс солнечный ворот на конце буквы сангейтс 1.08. кто хочет поступить в школу магии записывайтесь звоните обращайтесь и мы вот скоро уже вот ловлю инессу на слове она будет готовиться и мы начнем занятия в школе магии белой естественно магии кстати вы знаете о том что в истории был случай и очень известный и очень негативный, скажем так, человек, мягко говоря, да, которого звали э, Адольф Гитлер, он уже 18 лет был магистром черной маки. Ну и есть, опять же, ну, легенда, не знаю, но тем не менее есть какие-то вот такие вот... Где-то я читал о том, что... -то, о, есть, да. о том, что нет, доказательства есть то, что он обладал качествами, без сомнения. Много да. доказательств есть, у меня даже есть некоторые там... В блоге, лично в моем блоге на sungatesradio.com есть кое-какие статьи. Но говорят о том, что он даже продал душу дьяволу, который дал ему такую возможность стать ну, практически властелином мира. Причем это было совершенно невероятно, был неизвестен до толя и буквально в течение 5 ну, или 6 лет он завоевал такую известность, такую. Он действительно чуть ли не покорил весь мир и маленькая Германия, как бы вот действительно это это было. Но опять же этого никто не знает. Но это все очень и очень чревато, поэтому, дорогие друзья, мы будем заниматься только белой магией. Ну и, наверное, последняя Инесса вам вы так в нашей такой частной беседе вы говорили о том что у вас есть масса знакомых в битве и в битвах экстрасенсов которыми мы можем даже пообщаться как у нас дела с этим вопросом обстоят когда будем учатся я не буду поговорить человека я думаю не что надо. сейчас пока на отдыхе Человек. Ну, один и два человека где-то с вами, может быть, пообщаются. Ну, а может быть, это будет как общий такой ну, чат. Было бы, вот именно я хотел сказать, как раз было бы интересно, когда мы бы ну, вот еще кого-то пригласили, и мы бы вдвоем, втроем, я знаю, пообщались. Да. Но ну, опять же, у нас в планах есть такое, такая презентация в школе, что ли, ну, не просто в скайпе. А вот на большом экране уже действительно у нас в помещении мы пригласим людей и мы будем общаться. Ну и опять же у нас 30, 30 августа, воскресенье, состоится. Августа. Да, случайно так оказалось, я не придумывал специально для этого. Но вот 30 августа у нас состоится такая что ли ярмарка, ярмарка людей которые будут прямо у нас в центре Сан-Гейтс, в Чикаго, на пересечении улиц Данди и Милуоки, в Уиллинге. Они будут вот к нам приходить, они будут иметь свое место. И люди, которые придут туда, смогут пообщаться с такими людьми. Я надеюсь, что Инесса Лева примет в этом тоже участие. У меня есть секретная комната, из которой вот мы ведем это, эти все трансляции, радио. И несмотря на то, что это событие будет только для американцев на английском языке, но тем не менее я за собой оставляю право использовать эту комнату и общаться только с теми людьми, которыми мне интересно общаться. Я не сомневаюсь, будет интересно общаться с нашими радиослушателями. И это будет на русском языке. Я, Хотя Инесса владеет многими языками, но вот как раз таки теми языками я не владею. Поэтому, поэтому нам нужно будет... Быть... Да и слабочный язык, не переживай. <свят> да, да, да. Это другие языки. А, а скажите, вот у вас, кстати, не надо говорить откуда, из каких стран, но ваша аудитория, она по большей части все-таки где находится? На территории Белоруссии, России, Соединенных Штатов, Турции, я знаю, Азербайджан, где еще? Еще Деливан. Да. Потом, что есть Ливан, Сирия, ну, Россия, естественно, э, Доминикана, Коста-Рика. Ну, и это не только русскоязычное. То есть, по, по всему миру. А? И это не только Германия, да. Много где. Просто, что я говорю, я, в принципе, стараюсь вообще... Я стараюсь просто-напросто, ну, как бы ведется своя, как бы книжечка общая, но ну, я вот человек, как говорится, решила проблему человека, все, я вычеркнула, поставила птичку, что все, человек, слава богу. Кстати, человек, который приезжал вот с Америки, с Чикаго, да, у женщины была как бы онкозаболевание, слава богу, мы разрешили эту проблему. То есть я думаю, что человек приедет с вами встретиться, Михаил. И все расскажут. Можете поспрашивать. Да, так я могу этого человека и на радио пригласить, может быть? Возможно, без Понятно. проблем. Так, хорошо. Вы ее, вы ее увидите где-то в 25 числа, числах, я думаю. Хорошо. Была такая песня, есть такая песня. А давайте бросим все, пойдемте к Эле. Ребят, давайте бросим все и поедем к Инессе. Она нас научит, она нас исцелит, она нам поможет. Ну, на самом деле для этого не обязательно ехать куда-то. Для этого надо всего лишь нам позвонить. Я еще расскажу телефон. Это 847-226-9956. Вы нам можете написать, вы можете пойти на Facebook и набрать Сангейтс Радиос, набрать Сангейтс Центр, набрать, ну, можно и меня даже набрать, Майкл Мелихов, в Фейсбуке. Ну и с удовольствием, с удовольствием будем общаться. Ну и, и значит, очень благодарен я вам от меня так отлично и от имени всех наших радиослушателей за ваше время. И то, что вы в своем таком очень и очень занятом расписании и в таком количестве стран, которые вы только что вот огласили, находите время для вот такого маленького городка Чикаго. Я шучу, и дальше такой маленькой студии, которая находится у нас в городе Чикаго. Ну и еще раз спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго. До новых встреч. Всех вам благ. хранит вас всех, Господь, кто меня слушает. Спасибо, спасибо, взаимно. И помогает. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.